А на высоком берегу Избы невысокие Мысленно туда бегу Через много лет На высоком берегу Детство босоногое, Там бежит за мной с крюкой Мой сердитый дед Оседлаю каючка выше по течению и снесет его река прямо на косу. Забегу я к деду в дом, попрошу прощения и никем не видимы. Оброню с лесу родимый. Даную кровь, сердце мое кричит, Птицей и перелет на переградимый Переградимый Сердце мое кричит, Птица и переградимый Прощай, совушка, не гадая напрасно У судьбы своей в плену я на поводу Не могу быть белым я и не буду красным Но к родному берегу все равно пойду Переградимый рысью и намек Твоей тупию, за кровь сердце мое кричит в тицей перелетной переградимый молвой переградимый молвой сердце мое кричит в тицей перелетной переградимый молвой переградим